Нам... Мама! Где она? Здесь кто-то и... Короче... Всему есть какое-то логическое объяснение. Тут несколько колонн, как и в других домах. Тут явно кто-то есть. Привет, я Энни Мэджик, и я, ребята, все-таки решила вернуться в эту огромную гигантскую заброшенную усадьбу с кучей старинных зданий и с вот этим вот большим заброшенным замком, где мы нашли чужой дневник, в котором какой-то мальчик по нашим предположениям по имени Саша пишет про их приключения здесь с девочкой Оли, рисует абсолютно жуткие рисунки и пишет про то, что с ними происходило здесь что-то мистическое, тревожное и очень страшное. Я делала полный обзор этого дневника на полчаса на своей канале если вам будет интересно посмотрите я решила просто вот последний раз хотя бы прийти и посмотреть все здания в которых я не была по этому дневнику то есть там много разных мест и я посетила только часть из них просто хотя бы пробежаться чтобы убедиться лично для себя что здесь ничего нет мы закончим уже эту тему с чужим дневником чтобы к ней не возвращаться это главный вход в этот в эту усадьбу Позади меня как раз те ворота, которых фотку мне присылали очень многие. И сейчас через эти ворота я зайду внутрь и осмотрю все, что здесь есть. Здесь очень много зданий. Надеюсь, я успею до темноты, потому что сейчас часов 6 вечера где-то. Часть главных ворот поросла травой, а вторая колонна вот осталась. Вот эти имена написано «Здесь были Даша, Саша, Оля». Слева находится дом, он полностью сейчас в траве, но вход в него, я так понимаю, есть там, который они называют нулевым местом. И типа с этого, с этого дома начинается жесть, которая вообще здесь происходила с ними. Здесь якобы есть какая-то черная дыра, в которой теряются предметы. Вот это вот тропинка до следующих ворот, которые ведут к замку. Я для себя решила, что да, дети нарисовали эти жуткие рисунки в дневнике, придумали какую-то фантастическую историю этому месту, и сегодня я зайду в этот нулевой дом хотя они писали что тот кто в него зайдет с тем начнут происходить какие-то ужасные вещи в общем погнали здесь есть единственный вход это вот это вот дверь которую оторвали у меня на всякий случай с собой есть фонарик но надо было конечно приезжать пораньше утром потому что совсем темно в помещениях может быть но я Смонтировала ролики на другие свои каналы Так что если со мной вдруг что-то случится У меня что-то рука затряслась На остальных каналах тоже ролики Ссылки на них я оставлю внизу в описании Обязательно посмотрите Особенно ролик на Magic Family на... Так, ладно, погнали Как по мне, в этом нулевом месте В этом доме ничего такого подозрительного нет Здесь, конечно... Есть несколько комнат, но все они абсолютно пустые. Никаких надписей на стенах, выбитые окна. Ничего особенного здесь не происходит. Я, конечно, все-таки пробегусь по всем комнатам. Ух ты, их тут очень много. Вот такая вот комната. Здесь тоже ничего нет. Здесь еще какое-то маленькое помещение, но тоже... Ничего особенного. Там комната посветлее, в которой вот мне показался какой-то звук. Здесь тоже какое-то просто маленькое помещение. И здесь тоже ничего нет. Единственное подозрительное что-то похожее на дневник Это вот это вот пятно черной краски на стене Сегодня мы развеем миф этого чужого дневника Вот в комнате рядом с выходом тоже есть подтеки этой же черной краски Возможно, даже той, которой был тот жуткий рисунок нарисован в доме но, к сожалению, штукатурка облупилась и ничего не видно, что здесь было изначально Да, неприятное местечко, это нулевое место, но ничего не случилось, все нормально, я цела и сейчас пойду дальше Что там такого начинается, если ты побывал в этом доме, я не знаю Если пойти прямо, то мы придем к большим воротам, которые ведут в замок, это в ту сторону, и напротив них... Дом номер 4 с той самой страшной, жуткой женщиной, которую мы встретили, так и не поняли, что это было. Если же пойти вот сюда, то мы попадем как раз в клуб Душевые, и я сейчас пойду именно туда. Ой, блин, телефон уронила. Сюда ведет... Там как будто кто-то ходит. Оно довольно широкое, вот целый ряд окон и очень-очень длинная вытянутая, и я зайду с самого начала. Вход, конечно, здесь выглядит жутковато, и там еще дверь, но я, пожалуй, зайду сначала сюда, может быть, там есть проход насквозь. Энергетика этого места, она реально такая, какая-то очень странная, и здесь не зря как бы были жуткие места из серии «Лагерь пленников», «Санаторий», то есть что тут -то только не было, больницы самые разные, как бы это все напрягает. Мы даже на чердаке этого дома четвертого, где эта женщина жуткая была, находили какие-то медицинские бутылки. Сказать, что здесь прям какой-то ужас, ужас происходит, но вот про ту женщину я, например, думала, что это просто ну, какая-нибудь местная сумасшедшая. Блин, тут такие комнаты адские. Это какие-то ком... Ну, ладно, это какие-то комнаты, склады. И вот многие говорили там про хлопающие двери, и кто-то даже писал предположение. Фу, тут, конечно, жутко. Двери могут хлопать, потому что сквозняки, но они прям адские захлапывались. Какой-то очень Странное, как будто что-то черное, разбрызганное. То есть я допускаю, что двери могли хлопать из-за сквозняков. Хорошо, опустим это. Женщина это, это никакая не ве... Не ведьма. Эй! А просто местная сумасшедшая, которая кричит, всем уходите. Звуки, гулы, шумы, все это, это просто... Не знаю, что это, но, короче... Короче, пойдем, пойдемте, пойдемте, я Да ну нафиг, ребят, давайте быстрее Здесь очень много разных комнат Вот еще одна какая-то комната частично какие-то вещи оставлены в этих комнатах не открывается вот эта вот дверь может быть в нее есть вход в другом месте да я думаю есть вот он вход вот она эта дверь и здесь склад окон так Здесь какая-то вот такая туалетная комната. А дальше уже очень темно. И заканчивается весь этот коридор. Какой-то рисунок на стене, или мне кажется. И все. Больше в этой части ничего нет. за фигня? Я была вот сейчас вот в этой вот части здания и сейчас я пойду по сути как бы в душевые получается Здесь есть вход отдельный туда Все уже очень сильно заросло травой и не видно насколько это здание длинное Но вот он вход в это помещение Дверь открыта Какой-то узор на двери Тут Все в листьях, плитка уцелела На полу еще какая-то На входе маленькая Комнатка Дальше еще одна комнатка Скорее всего это Туалет в прошлом Еще одна комнатка Пустая коробка. Это нереально длинное помещение. И оно просто очень жуткое. И здесь уже почему-то темно прям. Мне кажется, все время, что там в конце где-то кто-то стоит. Ладно. Спокойно. Нужно просто быстро обойти его до конца. В дневнике было написано, что в душевых нельзя смотреть. В клубе якобы нужно молчать. В душевых нельзя смотреть, потому что типа там... Голые люди. выглядят, конечно, очень жутко. Просто жесть. Очень страшное помещение. И сейчас я попадаю в, реально в душ, походу. Здесь еще сохранилась Плитка на полу О, жесть Здесь прям сохранилась целая душевая кабинка Вот это очень жестко Какой-то крест В дневнике, мне кажется, был похожий крест Тут очень высокий потолок Откуда-то очень много листьев, скорее всего, из окон налетело В окнах Стекло О, Офигеть Огромная, огромная просто Комната, целый зал И в конце вот там вот стоит Ванна, сейчас мы до нее дойдем. Здесь весь пол, в принципе, уложен плиткой, и везде вот эти вот сливы. Выломана дверь, вот она здесь стояла, высокая очень. И вот я дошла до ванны. Тоже сохранился кусок, видимо, не смогли отодрать, как эту душевую часть. А здесь почему-то... Замурована стена. Ну что ж, я довольно спокойно преодол... преодолела душевые. Как будто что-то упало. Данила. Короче, я думаю, периодические подозрительные звуки, встречающиеся в подобных заброшенных старинных зданиях, местах Это вполне нормально, естественно, да, что-то рушится, что-то падает В общем, тот кусок, в который я не смогла попасть, потому что там замурована стена Это вот эта вот часть Сюда ведет только окно Что это? Какая-то бетонная плита со штырями очень странное помещение. Тупик. Я не хочу смотреть, что в этой дыре. Я лучше отсюда пойду. Странная какая-то комната реально. А вот в этой части, это начинается уже клуб. Якобы не нужно молчать, нельзя говорить Тогда, когда мы делали просто обзор, не заходили в здание У нас действительно барахлила камера возле душевых Я не знаю, как будет сейчас на монтаже Потом я увижу, барахлила ли моя камера или нет А когда я находилась возле клуба, звук пропадал Я не знаю, пропадет ли он сейчас Но до клуба самого вход в него вот там вот есть вот такая вот дверка в какое-то помещение, в котором произошла какая-то реально дичь, жесть Я не знаю, что это такое, что тут случилось Такое ощущение, что просто взрыв какой-то Мишень, в которую стреляли А еще табличка, бор Раковины и еще одна комната что-то мне в нее страшно заходить. Дыра, спуск в подвалы под зданием. Я, пожалуй, туда не пойду. и разукрашено все, как в подвале. Помните, одна из комнат была вот так вот краской замазана цветной? А на противоположной стене черная такая обуглость, как будто здесь горела стена. Возможно, кстати, это последствия какого-нибудь пожара. Я не знаю, это как будто пух или пи... Как окно разбилось или что-то. А нафиг тут есть чердак! Я не полезу туда, я пошла в клуб. Это вход, в клуб он длится вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Все огромное здание буквой Г. Вот там бюст Чайковского. Как вы помните. Какие-то звуки мне мерещится. Итак, вот она, надпись клуб, и. Мы заходим. Встречает меня снова облупившиеся стены. Какая-то дверь. И вот эта комната. Кстати, тут тоже пол сохранился. Которую я видела через окно. В ней ничего нет. Ой-ой-ой. Которая ведет... опять была эта бабка Голос этой бабки Или, блин, простите Она меня напугала опять Это точно она, та тетка, которая была В том доме, в четвертом Она что, тут ходит, что ли? Тут живет, что ли? Или она за мной ходит И она меня пугать сейчас будет, блин Короче, бегом в конце этого зала огромного сейчас пройду, здесь быстро пробегу по коридору черт провалилась в дыру что-то мне ссыкотно стало короче, тут какие-то маленькие помещения тут вот очень-очень-очень большой зал и так, аккуратнее с полом и этот зал ведет еще куда-то вот туда. Я сначала вернусь в этот зал, который я видела в той ту... части двери. Какой-то очень... Я на сцене. Это зал... Сейчас поняла, что на сцене Тут есть лестница, чтобы спуститься в сам зал. Везде и на сцене, в том числе. В дневнике было написано, что в зале нужно молчать. А значит, что в конце. Фигаси бабка бегает. Короче, она меня достанет. Ай, короче, не могу взять себя в руки. Это зал, зал. Здесь сиденье. Какие-то стулья. Что-то я потеряла дар речи. Здесь есть выход на улицу. Обосрала, простите, испугалась. Она, я думаю, ку, -ку и, наверное, она за всеми следит и пугает всех. Но я реально очень напугалась. Если это она, провален пол и выход в какую-то вот комнатушку. Просто какая-то маленькая такая комнатка. А тут какие-то надписи. Что за прикол, мэджик? Чикаго Булс, Джаз, Босс, Л.С.С. Это какие-то старые надписи, да. Просто старые надписи Орланда Мэджик. Это, наверное, какая-нибудь команда баскетбольная. В общем, какие-то спортивные надписи, еще рисунки. Час пик. Я не пьян. В общем, какие-то странные детские рисунки на двери. Потолок в клубе тоже проваленный. Там тоже есть чердачное помещение. ВВ Царь Руси и см... Смайлик Я обещала себе, что я не буду бояться И просто все здесь обойду В общем, в этом помещении какой-то вот такой большой купол И в помещении разделение на два входа Посередине между дверьми такая как бы рамка И написано Never let you go Это переводится как Никогда не отпущу Так Здесь Большие, просторные, свободные Такие вот пространства с колоннами Более Приятные на вид Чем весь остальной клуб И тут очень странные на стенах Какие-то Повреждения Очень как Царапины какие-то на кирпичах Здесь очень много Вот таких вот маленьких комнаток. Туалетная комната или что-то такое, здесь тоже такие же повреждения странные на стенах. И вот тот самый вход, который был справа, я в него не пошла. Возможно, в этих комнатах, как они описывали, они искали тайники. Короче, не вижу смысла вам показывать абсолютно однообразные помещения. Я быстро тут пробегусь с камерой. В общем, как я предполагала, ничего прям супер подозрительного нет. Да, страшно, да, какие-то странные звуки, да, это сумасшедшая Гренни тут бегает, но. Хотя это очень странно, как она быстро передвигается. Это пугает, но всему есть свое объяснение. Пока не стемнело. Где она? Где она может быть? я была вот в этом вот здании ребят пока совсем не стемнело я пойду вот в я была вот в этой аллее и через эту аллею мы можем прийти к еще одной точке из дневника или ее нет в дневнике я уже запуталась а я его с собой не взяла у меня сел телефон все заросло зеленью, так что просто не пробраться ни к каким домам, их не видно со стороны. Вот такой вот здесь жуткий вход, вот такая дверь. У меня сел телефон. Есть один запасной аккумулятор для камеры, здесь быстро очень зарядки садятся от камер. И здесь кто-то есть. Но я себе обещала, и все хорошо, все нормально. В этом маленьком домике Маленьком Со стороны кажется, что он маленький А он нифига не маленький Ребята Тут какой-то матрас Опять какие-то двери Кирпичи Какая-то Старинная техника Тут остались даже еще эти штуки для лампочек. Здесь как будто кто-то жил в этой комнате. Здесь слишком много каких-то посторонних предметов. Может быть, здесь жили владельцы нашего дневника. Здесь целая комната есть с вот таким вот креслом и кучей каких-то Бумаг. Это похоже на какие-то отчеты, на какие-то записи, на документы Может быть, кстати, здесь где-нибудь мы бы нашли утерянные страницы дневника, которые были вырваны Здесь календарь за 2002 год, это 16 лет назад было Из комнаты есть выход и вдалеке, снаружи, там тоже какое-то большое заброшенное здание. В эту комнату, в которую я зашла, выбитая дверь. Ручка от двери валяется. Конечно, я быстро пытаюсь пробежаться, обследовать все. Вдруг что-то заметное, яркое обнаружу, но ничего... Ой, блин, жесть. Тут просто гигантское, жуткое, черное помещение. Не знаю, видно или нет на камере колонны. И опять краской намазано Какой-то клубок ниток черных Может быть, кстати, это как-то связано с дневником В этом доме больше ничего нет Выйдя из этого дома, я увидела, что там дальше еще дом есть один большой Заброшенный Вот такая вот дорога А если пойти прямо наоборот То там вот этот самый четвертый жуткий дом двухэтажный В котором та бабка была И дом с балконами Где якобы был мальчик Призрак мальчика Но это по дневнику А дальше поле На котором якобы вот там вот должен быть дом На всех планах и картах В интернете он есть Но там его нет Зато есть вот там вот дом Я нашла Возможность входа в еще одно здание. И надеюсь, там будет пусто. Тут есть какая-то дверь абсолютно такая, запрятанная в кустах. Я еле до нее добралась, практически на карачках. Тут несколько помещений, несколько комнат. Раз, два и три. И... Сейчас я пойду вот в эту комнату. Мамочки, жесть! Здесь в этой комнате стоит лопата. Я все-таки, знаете, что подумала про эту тетку? Как она так быстро перемещается? Может быть, она правда какая-то ведьма? Я не знаю, что это такое вообще? Это что? Здесь штора висит. Как будто здесь кто-то живет. Так, стол, какой-то шкаф, тут есть окно насквозь другую комнату, и там тоже висит штора. Так, ладно, выходим из этой комнаты, здесь какой-то туалет за стеночкой, еще одна комната, видимо, выход на улицу, зачем-то палка какая-то в замок вставлена, так, и вот эта комната еще одна со шторами Шторы висят прямо на окне Но тут не только шторы Тут тоже шкаф вот такой вот с... Надпись Стол готовой продукции И тут уцелела люстра Короче Жесть Какой-то пень Почему-то пара чьей-то обуви Черные обувь. Дверь открылась. Жесть. Тут двери закрылись у шкафа. Здесь кто-то и... Что за фигня? Блин, не могу достать. В комнате никого нет. Но комната как живая. Как будто здесь кто-то живет в этой части дома. Какая-то раковина, мыло, лампочки, еще раковина. Какие-то предметы на столе. Бумаги разложенные. И я не знаю, что это. Вообще. Тут два огромных стола. И тут явно как будто кто-то живет. Везде обувь какая-то валяется. Это печь или что? Короче. Я слышала, как туда... Череп. Тут еще есть какой-то деревянный сарай, да ну нафиг, я не пойду туда. Я хочется сказать очень плохое слово, и только что, как, может быть, кто-то тут следит за мной, но, блин, не может же это быть один и тот же человек. А! А! А! Выходите, хватит прикалываться. И всему есть какое-то логическое объяснение я побежала по диагонали через лес и прифигачила к этому, блин, дому еще одному Ах, черт значит, напротив меня вот там этот враг буквой П а я бежала этот это враг оттуда как-то я добежала сюда. Я не думаю, что то, что там происходило, это правда. На самом деле, наверное, здесь просто кто-то есть и кто-то, кто пугает людей и спец. Короче, там как будто шаги какие-то были. В общем, я для себя решила, я не боюсь. Это все очень, очень странно, но. Я должна закончить. Я поставила себе цели, я дойду до конца. Я обойду последние два дома, которые остались. Понятное дело, что в тот дом с бабкой двухэтажный с жутким рисунком я не пойду. уже. Эй! Хватит прикалываться, это уже не смешно! На этом доме на входе нарисован какой-то вот такой вот крест. Черт, у меня до сих пор ноги трясутся. Блин, офигеть, какой он огромный, черт, ну нафиг. Блин, я думала, он гораздо меньше. Но вроде как он пустой, и тут никто, ничего не происходит. Может быть, на них подействовало то, что я закричала на них, потому что... 6, 6, 8, 1 в квадрате. Я не знаю, что это значит. Тут провалилась крыша у дома. Я на всякий случай осматриваю комнаты. Нет, ну блин, мне не дает покоя одно. Быстрое перемещение, как так? Это невозможно. Я очень быстро реагировала. Я сразу же реагировала. Это очень странно. Здесь какой-то нечитабельный абсолютно текст. Я не могу понять, что написано. И как будто нарисован, выколопан такой монстрик с сушками. С и в стене прям вот Может, у меня уже глючит Уже начинает темнеть Вот здесь проваленная крыша Я прошла, по сути, через весь дом Рискну и пройду по развалинам Вот до туда, И мне кажется, там я смогу Мама, шнурок развязался Я наступила на него -яй -яй. Блин, меня уже глючит реально Там еще продолжение дома, гвозди, надо быть аккуратнее. Тут есть очень черная, темная-темная. Страшная комната, Ходская просто какая-то. Очень странный запах, очень. Что это за запах такой? Сладкий-сладкий, прям как сироп какой-то. Нафиг. Огромное количество развалин. Вокруг лес. Так, стоп, надо пройти сюда, получается, как-то выйти. Еще раз. Тут везде много-много комнат. Ой. Все, я уже начинаю паниковать. Короче, тут целое-целое огромное просто раздание с кучей разваленных комнат без крыши. Некоторые комнаты тут прям сладостью какой-то пахнет. Уже совсем скоро стемнеть, надо выдвигаться отсюда. Все, я вышла. Она вошла выход. Короче, в этом доме ничего не происходило. Хорошо, и я вышла к этому дому с балконами. Он еще и двухэтажный. А, блин, еще в дневнике было написано, что там мальчик какой-то. Так все заросло, вокруг просто лес. Если успокоиться, не верить в чужой дневник. Не думать о том, что происходило странного сегодня. Объяснить это все как-то... Нормально, Птицы поют так громко. То, по сути, у меня остался один дом. В четвертый я уже не пойду. В замок я тоже возвращаться не буду. Там слишком гигантское помещение для меня одной. Остался один дом, два этажа. Я сейчас быстро про проню. Пробегусь, и все будет хорошо. Второй этаж меня пугает, потому что в четвертом доме на втором этаже, кстати, он вот там вот получается, дальше. Там жесть... Жиз такая была Даша плюс Юра зачеркнуты именно мелом Ленка, я тебя люблю Алина отпусти меня гулять по ЗАЗА что это? что это за такая фигня? это виселица? Даня плюс Алина Какая-то адская просто комната Тут розетка есть Какой-то стол И все просто завалено То ли книгами, то ли чем-то Я не знаю, но это очень Жутко выглядит Еще веревка торчит из потолка Конструкция дома такая Тут несколько колонн Как и в других домах За прикол короче тут еще одна комната кругом эти странные надписи и всякие шутки в одной из комнат Обои сохранились. И вон видна крыша дома номер 4. Опять дверь валяется. И тут два. В комнату, в которую я побоялась пойти. Я сейчас туда вернусь. Это выход на один из балконов. Опять этот гул. Опять этот гул появился. Я сейчас иду по одному из балконов. Я не пошла на тот балкон, на котором были шаги какие-то звуки, потому что мне стало страшно, тут какая-то палка. В общем, короче, здесь ничего нет. Тут тоже лампочка сохранилась, и вот это второй балкон. Уже совсем темнеет, я скорее пройти по тут. А на втором балконе, где были эти звуки, Провод такой от люстры болтается. Мусор какой-то валяется. комнату, в которую я заглядывала. Ой. Так. И опять выход на чердак, но я не пойду на чердак. Ну нафиг. Здесь почему-то кусок балкона как прогнивший такой. И продолжение балкона... Она здесь тоже такое прогнившее Я не буду туда наступать Вдруг возможно провалиться Тут явно кто-то есть Но почему я никого не замечаю Очень низкая дверь У меня уже максимальные настройки у камеры Потому что здесь уже очень темно Это даже больше похоже на какой-то Жуткий подвал или опять душевую какую-то. Потому что тут такая плитка. И последняя дверь. Это еще одно помещение. Почему-то здесь ничего не происходит. Очень жуткие комнаты. Везде разбиты стекла. Вот балконы, на которых я была, и вот та самая крыша. Часть дома. И тут есть дверь. Тут опять такая же фигня, как склад для чего-то. Очень воняет, потому что тут проваленный подвал. Ах, нафиг, блин. Короче, вот он этот дом змей жуткий с колоннами, который напротив ворот тех. В замок я сегодня, как я сказала, уже я не пойду туда. Я там два раза была еще и в подвалах. И сюда я тоже не пойду. Единственное, что я хотела проверить, тот коридор, в котором была эта женщина, если можно ее так назвать. Короче, только этот коридор, потому что все там писали, и я сама хотела. Сейчас только дверь проверю на второй этаж. Странно, она открыта. Короче... А больше туда не пойду.